Для нас, экзотических стран. Это частный дом. Нет, это, это рижская школка. На школах всегда должны быть флаги. И на государственных учреждениях тоже Сейчас мы свернем на улицу Крышьяна-Барона, налево. Там очень красивое здание. Одно направо я вам покажу. Одно из самых моих любимых. Оно построено в 1903 году. Архитектура э, мне очень нравится, но самое э, хорошее, что мне нравится, там на самом верху, вот на самом верху этого здания, там есть отличная квартирка, офис, с выходом на верхнюю террасу. Видите? Вот там я там была. Одна финская айтишная компания там работала в свое время. Ну вот, это улица Кришьяна-Барона. Это в сторону Старой Риги. А сюда в сторону уже от Старой Риги трамвайчик тут ходит. Красный свет, наверное, надо подождать, хотя люди топают сегодня с цветами, не знаю, что за праздник. Алина, я вижу, что вы следите. Вот и трамвайчик поехал. Пятерочка, она ходит, единичка, она ходит из одного конца Риги в другой. Очень удобно на этом трамвае доехать, пересечь всю Ригу от границы до границы Это одна из моих любимых кофеушек Особенно я люблю вот этот лососевый черный хлеб здесь Свежий лососик Открыла девушка, которая сначала работала и жила в Германии а потом приехала и открыла вот такую кофеюшку. Не знаю, видно там, меня видно, <свечу> отсвечиваюсь. Но там очень удобно посидеть можно. И, в общем, бизнес-встречи тут у меня проходили. Джингл В называется. Очень классная кофеюшка. Но ну, пошли дальше. А магазины моды разные. Ну, вот тут, например, да, очень много появилось магазинов, так называемых second hand. А, ну вот, видите, тогда вам интересно, Алина, если вы в Риге не были посмотреть. Похож на Таллин, но это я, как вы понимаете, я нахожусь не в старой Риге сейчас, а в новой Риге. Старушка Рига, там архитектура сохранилась очень старая, со времен Ганзейского союза. А тут уже отстроены здания, новые разные разные стили. Вот здесь музыкальный дом. Выступает, вот видите, Раймонд тут у нас 25 февраля. С Даумантом Каанни будет. Вот разные знаменитости латвийские. И не только, да, но вот это музыкальный дом. Дайло называется. Когда-то был кинотеатр. Там ресторан Ганбей кухня азиатская японская суши китайская по-моему да но азиатская я иногда туда хожу пообедать ну вот такие скамеечки это кафе открыл в свое время руководитель нашей национальной оперы сейчас его уже нет в живых но кафе сохранилось Жигурса и до сих пор работает Тут улица театральная такая, там новый наш самый популярный. Вернее, это даже не кафе, а ресторан Арисис, да, там новый театр находится на реконструкции. Наш новый театр очень популярен во всей Европе. Его руководитель Херманис. Сейчас они выступают в других залах. Еще трамвайчик поехал. в депо. Ну что ж, Алина, я прощаюсь с вами. До следующего лайф. А да, и не только с вами, но и с теми, кто потом посмотрит. А да, классного дня. До свидания.